Приветствую вас, друзья, подруги, на своем еженедельном видео прогнозе под названием сбудется, не сбудется, получится не получится. Итак, перед вами э, на повестке момента сейчас будут огненные знаки зодиака. Это овны, львы и стрельцы. Давайте мои огненные посмотрим, что ж там такое. Не обращайте внимания, руки поцарапаны кошками. Кошками у меня этот год такой связанный очень с животными. Итак. Если вы загадали какое-то событие на данной неделе, возможно, я вам подскажу. Сегодня поле взяла другое из-за кошек, то поле у меня помялась. Говорю, как есть. Что мы видим на поверхности ватерлинии? Ну, скажу так, будут вам подсказки от, в прямом смысле или в переносном через отцовские линии. По отцу, по, если умер дедушка, может вам присниться что-то сказать или вообще какие-то подсказки. То есть, понимаете, это у вас по отцовской линии будут какие-то подсказки на яркую ситуацию в центре недели, где от вас потребуется какая-то отвага, смелость. Смелость, возможно, в теме при принятия решений отбросить какие-то гипер надо будет на этой неделе отбросить гиперфантазии, вот, отбросить м, желание чтобы с неба все сразу свалилось тема любви ну тема любви скажу так вот у мужчин особенно она будет проявляться то есть в центре недели мужчины и парни могут познакомиться и показать себя с лучшей с яркой стороны но потом не надо спешить в этих отношениях но вообще Выпал камень перестройки, то есть конец недели потребует от вас или начало процесса меняться, или продолжение какого-то процесса, когда вы меняетесь. И еще мне что нравится... Под ватерлинией лежит камень демона, такой демонический, скажем, который вас через какие-то страхи и сомнения ну, держит или держал до сегодняшнего момента, вот до момента, как вы просмотрели это видео, просмотрите. То есть какие-то сомнения отбрасываем, фобии отбрасываем, надеемся на помощь. Вот теперь вы знаете, на чью помощь надеяться и кого попросить. В общем-то, очень интересная неделя. Кто приболел, у тех будет процесс восстановления здоровья. И давайте посмотрим подсказки на три, на три дня недели. Понедельник. Понедельник, не переусердствуй и, возможно, не вступай в конфликт с каким-то разъяренным, каким-то вот раздосадованным мужчиной. Не, и осторожно с солнцем не перегревайте. Среда. Среда. Но ну, вот среду, может быть, вы кому-то что-то даже скажете. Но также среда говорит, будь внимательна, будь внимательна. Все, что связано с дорогой и на дороге. И суббота. Суббота говорит, что любые изменения, но не связанные со здоровьем. Скорее всего, со здоровьем не экспериментируй. И на что обратите внимание? Обратите внимание, камень любви. То есть вот вам до среды, до четверга очень хороший период связанный с, с любовью. Но от вас любовь потребует каких-то изменений, чтобы удержать, чтобы быть рядом, быть в процессе, там в приятном вам нужном процессе любви. Возможно, уже пришло время что-то в себе менять. Вот, дорогие мои, такие тут вам подсказки. С, с темой переездов, ну, скорее всего, еще что-то там готовится готовится если кто собрался куда-то что-то еще кто уже поехал и находится в стадии поезда то э, будьте лояльны особенно вторая часть недели будьте лояльны и понимайте, что есть люди, которые слабее вас. Вот как хотите, так и расшифровывайте. И как всегда напоминаю, что личную информацию лучше получать, лучше в личной, конечно, консультации. Итак, а теперь на повестке момента наши земные земляные знаки зодиака. Это наши тельцы, девы и козероги. Итак, дорогие мои, если вы загадали какое-то событие возможно я подскажу как далеко на будущее улетел камень удачи и счастья мне нравится значит так Начало недели может дать романтическое, может немножко заблуждающуюся ситуацию, когда нам кажется, что нас любят, когда нам кажется, что мы в центре внимания. Но ничего страшного. Главное к среде остановиться в своих заблуждениях, потому что среда может вас втянуть в какие-то, дорогие мои, не забываем, что еще по вашему тригону, ваших знаков, то есть к вам у вас в гостях еще находится там чуть-чуть демон. И поэтому демон еще дает какие-то сопротивляшечки такие, ну проверяшечки вас, но вшивость, насколько вас заносит не в свои темы, скажем так, да? То есть среда держим, э, ну скажем так, держимся под контролем, возможно не надо лезть ни в свои территории, ни в свои темы, вот возможно, да? И если вы удержитесь и не войдете ни в какую-то авантюру, ни в какие-то нахрапистые ситуации, то четверг и пятница очень даже неплохо но смотрите как интересно четверг тоже связан с лилит очень интересно смотрите вообще эта неделя опять проверяется Четверка и пятница может связана с лилит с лилит это когда что-то на вас падает хорошее, но вы не знаете, что с этим делать. Может быть, это сразу передарить, передать или что-то отказаться. То есть вот тут вас ждут интересные моменты. Но моменты такие с озарением, когда э, с каждым днем четверг, пятница к субботе, может быть, до вас дойдет, а что это за, что за ситуация, почему меня так ввергли в эту историю, что за сценарий такой необычный. Тут интересно что что камень, связанный с помощью высших сил, скажем так, ангельский, он вот понедельник, вторник еще как-то там защищает, а потом уже как будто вы входите в епархию темных. Вот тут интересная насыщенная неделя, я бы вот вам сказала. Возможно, на прошлой неделе вот где-то немножко поспешили, и на этой неделе придется что-то дорасклебывать, связанное с прошлой неделей. Возможно, на прошлой неделе, на прошлой неделе... Ну или в конце прошлой недели вы уже психологически как-то вас что-то прижало. Я, я сейчас говорю про одиноких, ну которым наконец-то хочется идти на свидание, встретить эту любовь, вот идти вперед. Но, может быть, надо идти только с учетом вот тех дней, которые, особенно в среда, смотрите, с кем вы знакомитесь, надо ли там знакомиться. Давайте посмотрим, что же вам говорят карты. Понедельник. Понедельник. Ну, понедельник, может быть, не критикуй кого-то, не подкусывай, будь лоялен, будь лояльна. Среда. Вот среда, смотрите, перемены. То есть, ну не бойся перемен, но смотри, кого к тебе подводят и зондируй их на какие-то черты характера, которые не свойственны тебе, скажем так, чтобы совсем антагонизм какой-то вам не попался. Давайте еще посреди все-таки еще карту возьмем, да, но шустро, шустро, то есть я думаю, что вы перевалите в четверг, то есть вы пройдете этот экзамен с доблестью и суббота, а суббота... Ох, какие-то будет формировать события на будущее. Ну, смотрите, вот там вот камень укатился уже суббота, воскресенье, до понедельника, до следующего докатился камень удачи, любви. То есть, дорогие мои, терпеливо дается вот какая-то удача и счастье. И обратите внимание, обратите внимание, может быть, надо заблуждаться. То есть, может не надо заблуждаться четко, когда знакомишься с новым человеком. Очень сильно вспоминайте прошлый опыт и какие-то неудачные моменты, чтобы в этом человеке, в новом, вот не было что-то намеков на то, где вы споткнулись в прошлых отношениях. Также это камень лунный, в общем-то, красивый. Видите, какой? Обалдеть, да? Этот камень, он относится еще, и, и к тайнам. И обратите внимание, какие-то тайны может открыться. Также это камень материнства, то есть на выходных, возможно, у кого-то, кто хотел зачать ребенка, возможно, это наконец-то получится. Или понедельник, или выходные. Вот, дорогие мои земные и земляные, такие вам сегодня были подсказочки от меня. А теперь давайте, ох, фортуна открывает нам свои врата. А теперь на поездке момента воздушные знаки зодиака. Это наши близнецы, весы и водолеи. Очень шустрые знаки. Очень стремительные. Так, что я тут вижу? Ну, я вижу, что наконец-то какие-то оковы вы сможете в понедельник-вторник себе снять. Или это оковы прошлых опытов, или то, что вы все накрутили, что вы кому-то что-то должны. Возможно, вы действительно ничего не должны, вы себе накрутили, придумали под каким-то гнетом. Вот идете, идете, плюньте. Плюньте на все и идите вперед. Интересно, неделя чем? Ну, начиная со вторника идут какие-то развороты, если вы в понедельник все скажете. Ну, вот я хочу от этого избавиться. Это в прошлом, а я иду через настоящее будущее. Очень интересно, то есть через вторник, смотрите, камень как лег. Идем в какие-то, я сказала, в какую-то счастливость даже. Она связана и с любовью, и с везением и с улучшением здоровья, и с какими-то новыми подсказками в улучшении здоровья еще раз скажу, Это камень шунгит у меня лежит, да, но он такой немножко и сердечнообразный, и все. Возможно, у кого-то из вас улучшится ситуация по состоянию сердца, здоровья сердца. Вот, Я бы сказала, что эту неделю живите вот так вот, на быстрых своих воздушных этих импульсах, не надо заморачиваться, только вот понедельник продумать, от чего я хочу избавиться наконец-то, да. И смотрите, внизу, сзади, позади, и какие-то обязанности к детям, и вот-то все, какие-то огромные планы. Такое ощущение, знаете, как неделя для отдыха больше. Вот больше думай о себе, вот просто релакс релаксни, если есть такое слово, извиняюсь. И понедельник, понедельник, посмотрите, вот она, вот они разломанные трещины в душе, в теле, пора их латать, пора вот не жить этими какими-то подмышками, с трагедиями, среда. Среда, шустро идем вперед, видите, похоже, да, похоже. Среда, идем, бежим, едем вперед, и воскресенье, ой, о, господи, ничего себе, карта летает уже. И воскресенье, а вот воскресенье, или позвонит кто-то с работы, ну, или, может быть, вы сами задумаетесь о чем-то, да, также воскресенье, возможно, вы, возможно, вы, кто-то из вас примет решение, что наконец-то надо поменять новый коллектив. Возможно, если это вас сильно гнетет, если это вас Внутри как бы старит и нагружает дополнительным чем-то. Если у вас ощущение, что вы работаете здесь за себя и за того парня, вот возможно. И обрати внимание, да, обрати внимание, карта камень, извиняюсь, связанная с профессиональной деятельностью, с творческой. Возможно, в воскресенье кто-то из вас выберет внутреннее какое-то новое направление в своем творчестве, что тоже очень хорошо. Ну а теперь, дорогие мои, будет информация для знаков воды. Это наши раки, скорпионы и рыбки. Итак, дорогие мои, давайте посмотрим, что же мои камушки, мои волшебные камушки о чем говорят. Они говорят, что м, понедельник, вторник не стоит спешить. Э, э, первая часть недели, она такая размазанная. Она мутная, она может дать заблуждение, а какие деньги мне надо, какие объемы, понимаю ли я правильно объемы нужных мне сумм. Вот тут интересно, смотрите, камень перит, он говорит, не все то золото, что блестит. То есть не спеши. Если понедельник-вторник вам поступит какое-то очень выгодное, интересное предложение, я бы сказала, что его надо 33 раза проверять, а может быть просто закинуть в дальний ящик и вообще сказать «Good bye, Вася», как я говорю. То есть оно может быть очень притягательное, но оно может быть очень, особенно для скорпионов, допустим, очень сомнительное. Центр недели... Ну, такой отдыхающий, а начиная с четверга какая-то удача, какая-то любовь. Смотрите, как интересный камень удачи рядом с фортуной лег. То есть идем эту неделю как бы не напрягаясь, и тогда жизнь вам даст то, что вы хотели, в общем-то. И еще, может быть, понедельник даст еще предпосылку каким-то новшеством или изменениям, связанным с вашей работой. Или новый ритм работы, или новый коллеги какие-то, или новое место, ну, может быть так, то есть, или у вас может появиться ощущение как-то вашего новшества, связанного с, связанного с вашими, с вашим рабочим местом, скажем так, и посмотрим, то есть, как-то вот... Я бы сказала, прошлая, предыдущая неделя, она больше насыщена, чем вот та, которая будет. Ну, возможно, она такая дикое лето такое, хочется отдыхать, и вы как-то вот просто отдыхаете, наслаждаетесь. Наслаждаетесь просто вот летом даже. Понедельник. Понедельник, все, что связано с семьей. То есть береги интересы семьи, не ввергнись, не попадись в какие-то путы, какие-то обманы. Среда, среда, хорошо, и здоровье нормально, и, возможно, хорошая ситуация у какой-то девушки, женщины. Если вы женщина хорошая, можно договориться какие-то отношения с мужчиной, потому что это Марс приходит в гости и суббота, а суббота карта Луны. Обратите внимание, кстати, вот... Как я раньше говорила, луна это мама, это родительский день. Позвоните маме, заедьте к маме. Если у вас есть дети, ну хорошо потусуйтесь со своими детьми. но ну, конечно с учетом этих жутких жарких, конечно. Вот сейчас я снимаю, у нас сегодня первый день такой пасмурный, прохладный. Может быть темно снимать, но тем не менее. То есть если позволит погода, тусанитесь со своими детьми, я бы так сказала. И обратите внимание... Обрати внимание на свое здоровье, я не знаю почему, на свое здоровье. То есть, если пойдете тусоваться, гуляться, так сказать, предохраняйтесь сами, знаете, от чего. Вот такие были от, от меня подсказки. Как всегда желаю вам, чтобы то, что вы задумывали, вот планировали на неделю, чтобы хотя бы на 90% это все происходило, чтобы вы успевали делать свои дела. Буду благодарна за лайки и за подписки. До встречи!